Всем привет! Вы на канале МД Гулькевичи. Люди, которые посвящают себя общественной деятельности, должны обладать целеустремленностью, силой духа, четко осознавать цель или понимать, для чего нужны те или иные нововведения. Большую роль играет активная позиция гражданина по ключевым вопросам и проблемам. Это не реклама, не пиар, а тот момент, в котором нуждаются люди в помощи. Так вот к чему это все. Потому что общественный деятель Вера Федорко получила квалификацию, а также повышает ее в защите прав граждан вместе с каналом в ютубе МД Гулькевичи «Готовы помогать в защите прав граждан». Вера посвятила себя общественной деятельности и обладает целеустремленностью, силой духа, четко осознанной целью и понимает, для чего нужны те или иные нововведения. Большую роль значит ее активная позиция по ключевым вопросам и проблемам гражданина. Ее также выделяет дар милосердия и человечности. Она готова отдать многое для того, чтобы восторжествовала справедливость. Обращаться за справками к автору канала или в личное сообщение в социальных сетях. Ссылки под описанием. Всем спасибо за внимание.